Привет. сегодня хочу показать вам результат прививки которая прививала а, сеянца на взрослое растение у меня просто очень много было вопросов по этой прививке поэтому я сняла промежуточное видео чтобы показать что все хорошо растем Сейчас минуту предыстории, как это я делаю. Он у меня еще под пленкой, и у него пошел рост. Вот здесь листочки уже хорошие. Вот здесь почка проснулась. Пока пакетик я не буду убирать. Хочу, чтобы уже, знаете, так хорошо срослось все. Раньше времени пусть хорошо распушится. Он сидит очень так туго. Он стал... Был а сейчас уже набирает такие эти, знаете... Ну, раз пошел рост, значит, прививка прижилась, все хорошо. Сейчас я вам покажу поближе. Вот такой пошел рост. Листики. В будущем будет очень интересно. Прививку я делала 5 апреля видео смотрите на канале и ссылка на видео будет в описании я очень конечно довольна этой прививкой мне прям интересно что в дальнейшем будет очень интересно потому что я думаю это все равно как самостоятельное растение то есть большой дыню ему еще даст силы и я думаю, что он в скором времени у меня прям зацветет по своему сорту. Ну, по крайней мере, должен так. Когда я буду снимать пленочку, я сниму видео и покажу место прививки, как оно срослось. Ну, вообще, вот он у меня полностью привитый. Ну, вот у него сейчас хороший рост идет. можно вот эти ветки будут и обрезать. Все. Вот для того, чтобы сейчас прибавить силы для прививки, для роста, я вот эти вот ветки, он все равно сейчас вытягивается у меня, я ему просто сейчас срежу. Вот так вот. Этим я спровоцирую побеги Боковые. Он будет гораздо пушистей. А вот эти веточки ему в принципе незачем такие ветки ему Чем коренастее, тем красивее эти растения смотрятся. Так, вот эту тоже вот уберем. Везде рост убираю. Все-все, пусть, пусть будет толстый и пушистый. Ну и просто вот так с Ну, вот так вот, чтобы сок не бежал. Так вот так промахнуть. Вот этой обрезкой сейчас сила вся пойдет вот именно вот сюда, на эту малышку. И он будет давать везде боковые победы. И крона будет намного пушистее. То есть вот эти обрезки, они очень хорошо влияют на растения именно на адениум да и на любые цветы если растение э, всегда обрезаешь оно становится таким жирным и очень красиво и потом обильнее цветет Но адениум продолжают радовать цветением цветы держатся очень долго вот здесь вот тоже очень много бутончиков появилось Красавчик. Вот этот скоро расцветет, тоже очень красивый сорт, желтые такие цветы крупные, прям, прям очень. Крупные. Цветение э, очень продолжительное, я не знаю, уже в течение месяца они у меня цветут, наверное, если не больше. Этот вот красавец мой. Он уже, бутоны у него, видите, прям обгорели уже на солнце. И он все еще продолжает цвести, вот не скидывает их. А прям видно, они такие стали бледные цветы. Они же были такие, прям с чернотами. Еще крепко сидит. Может быть, что-то завяжет. У меня залетела пчелка каким-то образом. Хотя и сетки стоят. И вот она у меня тут лазила под цветочком. Так, может быть, она и отпылила. Не знаю, посмотрим. Следующее видео смотрите. У меня будет пикировка посадки последних партий семян. Ну все, всем спасибо. Пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. И не забывайте ставить лайки.